Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Даже начать не успел, а тут уже счет 1-1 Сливается два эсминца Так, я так понимаю, это у нас паназиат девятого уровня Карты север Игрок Но ну, это просто какой-то набор букв Немного удается подербанить здесь вражеский эсминец Ну торпеды здесь Отправляется на шару. Да, мало ли вдруг там. Авось кого-нибудь да попадет. Кстати, частенько такая тактика приносит плоды. Не знаю, наверное, через раз. Ну, особенно на эсминцах. Да, здесь то, что глубоководные торпеды. Нет возможности по эсминцам вражеским попасть. А вот если обычной торпеды частенько удается эсминец уничтожить, к примеру, да, который идет на захват. Ну, здесь. Здесь противник решил точку не захватывать. Очень, конечно, зависимы эти корабли. Да, в плане и от умения играть все-таки, да, такая баллистика. То есть э, тут стрелять проблематично. Единственный плюс такой баллистики то, что можно перекидывать большие острова. Все. А вот брать упреждения и попадать даже иногда с 10 километров <laughs> не пред... ну не то, что не представляется возможным, но очень трудно. Особенно по маневрирующим целям, по быстрым, да, к примеру, по эсминцам. Что уж говорить? По линкорам еще более-менее. <laughs> и то не всегда получается. Да, ну и плюс еще. Свет. Кто-то должен светить. Потому что в открытую на этих кораблях играть разве что можно только про против эсминцев. В открытую, если у нас открытой воды. И то эсминец может огрызнуться, да, и бронебойками, и цитадельку из этого корабля выбить. Пока что не очень такая идет активная игра, да, по одному игроку в команде слились, и дальше как бы такое затишье, прошло уже почти 5 минут, вот попадают снаряды в цель с непробитием, это еще по Одину, по-моему, да, там долетели, по Донскому попасть не получается, по одной точке захватили, почти вровень идут, там, ну, немного, небольшой там, на 3-6 очков преимущество вражеской команды. Всё, покидает здесь игрок левый фланг. Ну понял, что ловить там нечего, да? Один-единственный Один, который прячется там за островами где-то. Ну и эсминец, у которого очень мало прочности. И он, скорее всего, будет играть теперь крайне аккуратно. Вот он как раз-таки. Сейчас будет союзный линкор, терзай. Есть еще немного урона, получается, нанести по вражескому паназиату. Одно-одно попадание. Но отправлены торпеды. Есть вероятность попадания, если противник останется сидеть в дымах. Но тоже, над, насколько надо быть недальновидным, чтобы не понимать, что по тебе, скорее всего, будут торпеды отправлены. Не знаю, там надеяться, что если только на КД. Счет уже, кстати, 3-1. Нет, все-таки пан-азиат избежал этой атаки. Смог там вывернуться. Но все равно сидел, сидел в дымах. Торпеды прямо ну, и В ответ отправил. Ну, тут торпеды, торпеды мимо проходят. Курсу. Команда противника получила преимущество. Счет 4-1. намечается по моему турбослив так потихоньку ну ты мы здесь мне кажется рановато были поставлены Ну, расчет да был на то что сейчас харбин будет светить бы и захват не сбил, ну и прочность, конечно, терять тоже. Хотя еще целых четыре хилки в запасе. Есть вероятность, выходит, что еще танской может врубить РЛС-ку. Но здесь, по-моему, особо прострела, по крайней мере, у линкоров нету. Они все за островами. Здесь находятся он три штуки. Крейсера далеко. А счет уже 5-1. 6-1. Нет, 6-2 все-таки уничтожили где-то одного противника. Как раз Одина, да? Который там за островами где-то ныкался. Торпеды за кормой. Торпеды по правому борту. Чё, я, я только одну торпеду, если честно, заметил Но, скорее всего, было отправлено просто широким веером Хотя тоже это ошибка частая Зачем широким веером? Если ты спамишь дымы, не надо делать широкий веер по дымам Надо да, маленький, э -э, узким, короче, отправлять за Вот еще приходят две торпеды Еще там какая-то, не знаю, кто это там не знаю, может это подводная лодка там с глубины дымы спамят. Может быть и так. Больше, больше вроде некому. Чтобы вот так вот торпеды отправлять не веером. Если честно, на подводных лодок особо не играл. Так сказать, не, не знаток. Ну да, у них там есть, по-моему, возможность подрубного пуска. Сразу два линкора идет. Успользует игрок ускоренную перезарядку. Там Мусаси. Вон сейчас, возможно, схватит. Еще и Джорджи. Все, пора включать дымы. Выходит здесь Йорк из-за островов. Ну что, по-моему, Джорджи отправляется отдыхать. Все хорош. Поиграл. Да, опять торпед Минус линкор, счет 6-3 Надо, надо Йорка добирать Скорострельность позволяет это сделать Йорк горит, целых сразу два пожара Неужели аварийка на КД? Йорк, счет уже становится не таким страшным. 6-4, да, благодаря. Два противника уничтожены. Урон уже за 100 тысяч. Тут, бац, минус еще один союзник. И опять все кажется плохо. Здесь все оставшиеся противники почти, да, но не считаю его. Но сминцы, которые на точке С, находятся на правом фланге. Жалко, вот точку С здесь захватить некому. Надо идти самому, тратить время. Ну, не знаю, может и, и не пойдет это делать наш, наш герой сегодняшний. Хотя бы идеи надо бы. Времени еще, в принципе, предостаточно. Целых 9 минут надо, надо брать точки. Ну, или надеяться здесь, да, только на союзный эсминец. Что он сейчас там, у него прочности побольше, что он сможет уничтожить китакадзе, потом захватить точку С. И тогда еще не все потеряно. Азумы здесь находятся. Ну, далековато, конечно, стрелять проблематично. Да и смысла особого пока что в этом нет. Кстати, лучше сосредоточить свое внимание сейчас на защите точки Б. Вот как раз там и крейсер, и линкор туда приближается уже. И... Торпеды перезарядились. Всего 4, 4 корабля остаются в союзной команде. Ах, здесь еще подводная лодка. Я не знаю, почему. Она сейчас, да, сразу же, прям, да, вот так. В засвет попал. Все, ты должен уже сразу начать уходить под воду. Он успел два раза два залпа получить. Выходит здесь Донской. Еще и подводная лодка. Сейчас торпеды пришлет, скорее торпеды всего. Прямо по курсу. Мимо, мимо. Торпеды проходят мимо. Так, там одна почти, почти попала. Так, по-моему, Тонской минус. Ловит он, да? Третий уничтоженный противник. Пошли глубоководные бомбы. Еще линкор рядышком, прям вот, прям за, за островком -то. Есть, одна, две, три, четыре Четыре бомбы и минус подводная лодка И счет уже четыре, пять Там еще вон Харбин С очень маленьким запасом прочности По очкам команда выходит вперед уже Где, где там линкор, кто там у нас? Колорадо не знаю, что там, Колорадо проспал, все это ему надо было вместе с Донским выходить, и все, и без проблем. Они бы вдвоем паназиата уничтожили. Ну, есть, конечно, там была вероятность, что паназиат, да, торпеды, там может и Колорадо потопить, ну. Но... Смысл тогда ты сюда вообще пришел. То есть он не светится, он сейчас ни в кого не стреляет, все, команда остается втроем. Сейчас еще угадай, да? Он мало ли, он вообще с другой стороны может вывалиться. И подсветить нет никакой возможности, там и союзников никого нет, да, и нет, к примеру, какого-нибудь там расходника в виде истребителя, которым тоже можно засветить и понять, где находится противник, да, просчитать его дальнейшие действия. А он нет, он просто там, возможно, остановился, не знаю, стоит там. Что он там делает? Большая загадка. Ну давай уже выходи. Хочется уже посмотреть, чем это все закончится. Вон он, вон он, Колорадо. Долго, долго он что-то туда добирался. Есть, торпеды отправлены. Восемь штук пошли. Теперь в дымы, но света не будет. Сейчас надо разворачиваться с другого борта, торпеды кидать. Ну, есть вероятность, конечно, что Колорадо сейчас с ходит и поймает эти торпеды. Ему как раз, да, по-хорошему надо было сюда носом сейчас доворачивать, идти на точку, если он собирался изменить, уничтожить. Нет, он ловит три торпеды и... Ооо... Дымов завершена. Смотришь, просто иди, удаешься. Вот еще Харбин с двумя тысячами прочностями. Отлично, надо идти его забирать. Ну или ждать, может, сам придет. Но все-таки туда идти опасно. Там еще линкор. И Ну Мусаси, так он вообще сваншотить может. Ну, он, кстати, еще далековато. Остается 4 минуты с небольшим. Здесь еще азумаса лева. А, там еще один крейсер, да? А, ну Харбин, Щерсова, Назума там слева и Мусаси. Вот-вот-вот есть возможность добрать Харбин. Ну... Три, три не пробития. Спешил, конечно, игрок здесь с точки уйти. Еще чуть-чуть подзадержись, Сейчас бы был минус Харбин. Ну, может, еще получится, если он, конечно. О, а тут еще еще раз. Вот сейчас бронебойки. Если еще раз пойдет бортом, я думаю, у него особо шансов нет. Да, быстро. Вс Всего два залпа, семь цитаделек. Что творится? Что это вообще? Ну, вот сейчас еще задом сдать, Харбин уничтожить и вообще все в шоколаде. Итак, уже 6, 6 уничтоженных противников, урон под 200 тысяч. Минус Харбин сейчас без проблем, думаю. Он что-то даже не стреляет, я не знаю там, ну, да, в дымы садится Ну, вот стреляй бронебойками В борт, там еще шанс был Какой-то урон нанести Нет, ты, блин, не стреляет, садится в дымы Что это? Кстати, одна из башен Главного калибра я сейчас только заметил в Крест сломано. А, нет, это торпедный аппарат, наверное башни. Башни все на месте. Ну вот, еще и по Мусаси можно пострелять. Сейчас еще ускоренную перезарядку, еще 8 торпед отправить. Да, не надеяться, что получится развернуться, кинуть с другого борта. Можно, конечно, да, обычно в таких ситуациях хочется как можно больше торпед отправить. Да, представьте, с одного борта, с другого борта ускоренная перезарядка. И еще это целых 32 торпеды получается. Но иногда жадность наказуема. Был бы здесь еще угол, да, такой по более комфортный, что ли. Он и так, в принципе, неплохой, но чтобы сильно не крутиться. Вот он идет, Мусаси. Сейчас есть возможность, да, отправить 16 торпед. То Хотя нет, как раз с этого борта сломан один торпедный аппарат. То есть торпед будет меньше, чем хотелось. Ну, теперь разворачиваться из другого. И надеяться, что тебя одним выстрелом не уничтожат. Одна торпеда попала. Сейчас еще одна должна как минимум попасть. Еще одна. Еще и эсминец торпеды отправил. Ну что, заберет Мусаси с одного выстрела. Мусаси долго запрягал, да, но все-таки <свистит> сделал залп. <свистит> Будь реакция получше, в такой ситуации можно выстрелить. Ну, чтобы противник не успел все-таки торпеды скинуть. Ну. Тут уж ничего не поделаешь, это игровые условности. Ну, здесь ли теперь.